Дорогие друзья, сегодня мы покажем вам комплекс упражнений для улучшения зрения. Мы его подготовили как для тех, у кого есть уже проблемы со зрением, так и для тех, кто хочет заняться профилактикой. Начнем с того, что в нашем центре, в центре профессора Блюма в Испании, используется ряд методик. Их много. Они все входят в запатентованный метод. Метод имеет 62 патента. Так вот, все методики, каждая из них, она построена на определенном принципе. И сегодня мы расскажем о том принципе, который заложен конкретно вот в этот комплекс упражнений для улучшения и поддержания зрения. Этот принцип называется энтропия. Энтропия обозначает, если смотреть значение слова, это рассеивание или разрушение. Как известно, с возрастом любой организм разрушается. Да? Старение — это и есть процесс разрушения своеобразный. Как мы ранее говорили, принцип, один из принципов метода профессора Блюма построен на том, что организм растет и развивается до 20 лет, набирает жизненный ресурс, набирает силы для дальнейшей жизни. С 20 до 40 лет это некая плата, когда ресурс Постоянен, он уже не увеличивается, но человек из этого ресурса берет силы на э, свою работу, на карьеру, на приобретение различных навыков и знаний. Потом, после 40 лет, этот ресурс начинает уменьшаться. Так вот, момент, когда ресурс начинает уменьшаться и описывает принцип энтропии. Давайте проведем аналогию со зданием. Если мы построили дом, он прекрасный на сегодняшний день, э, выставленная структура у него хорошая, он новый красивый дом. Это то, как человек примерно чувствует себя и выглядит в 20 лет. Затем начинается... Начинаются понемножку процессы разрушения. Да, действительно, сначала они незаметны, это могут быть какие-то мелкие трещинки, и то есть в случае со здоровьем это некие состояния, которые приходящие, они могут проявляться, могут не проявляться, человек их может не чувствовать. Но со временем все эти маленькие трещинки приводят к тому, что дому требуется ремонт. Да? так же, как и у организма возникают ситуации, когда нужно лечить. А потом с возрастом возникают такие ситуации, когда разрушения приводят к капитальному ремонту. Или даже может быть к тому, что нужно сносить какие-то части здания и строить новые. Это тоже, если по аналогии с организмом, это замена каких-то операций, замена каких-то частей. Так вот, это все описывает принцип энтропии, который используется и лежит в основе метода профессора Блюма. В нашем центре он используется как Антиэнтропия, да? то есть то, что мы можем сделать, наш метод позволяет сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Остановить полностью его, к сожалению, нельзя. Его можно притормозить или можно сделать так, чтобы разрушения, которые человек ну, претерпевает, скажем, в течение своей жизни, они были не такие выраженные. И в 40 лет они были бы, например, как у человека в 30. То есть приуменьшить, притормозить и постараться этот процесс сделать прям минимально возможным. Вот. Сегодняшний комплекс упражнений для глаз продемонстрирует именно этот принцип энтропии. Как в глазу происходят процессы деструкции, дегенерации, дистрофии. Это все энтропия. То, что отличает от нормы. То, что делает это все, то есть все структуры делает э, неким образом ненормальными, нездоровыми. Да? Вот на эти процессы и направлен комплекс упражнений для глаз, который разработал для вас профессор Блюм. Первый вопрос, который мы с вами разберем, это самодиагностика. Конечно, у всех из нас глазки разные, и проблемы тоже разные. Как же нам выявить самостоятельно, где у нас есть зоны, на которые нужно влиять в первую очередь интенсивно, и те зоны, которые трогать нельзя? Вот здесь я хочу заметить, что вы должны обязательно досмотреть это видео до конца, потому что здесь будут указаны противопоказания и те вещи, на которые нужно сделать особенный упор внимательно. Начнем. Первый э, шаг, который мы должны с вами сделать, это самодиагностика. Для этого я вам покажу циферблат. Наш глазик, он тоже устроен, как эти часики. На каждую циферку, особенно вот на эти, вот, да, которые представляют собой как бы крестик, крепятся глаза двигательной мышцы. На эти циферки тоже крепятся глаза двигательной мышцы, а все движения глаза, которые мы делаем по диагонали, по диагонали в разные стороны, они обеспечиваются содружественной функцией вот этих мышц. Если будут работать эти две, глазик двигается сюда. Если работают эти две, двигается сюда. Логично. Теперь я вам покажу, как на самом деле в глазу эти мышцы устроены и как мы будем на них влиять в последующем. Вот глазик наш и вот эти мышцы. Глазы двигательные, которые фиксируются вот здесь, они как бы вырастают в белковую оболочку. Вот здесь вот есть такая оболочка у глаза, в которую они прирастают. Вот. И в конечном итоге все выглядит так. Это есть объект нашего воздействия, это и есть объект нашей самодиагностики на первом этапе. Что мы с вами должны сейчас выяснить? прощупывая аккуратно указательными пальчиками весь периметр глаза по э, окружности, мы должны понять, где есть точки напряжения, где есть точки неподвижности, как будто бы глазное яблоко прилипло где-то и плохо двигается. И вы должны это делать в сравнении правый и левый глазик. Значит, я буду показывать на себе, чтобы вам было понятнее. Берем пальчики, руки, конечно, чисто помыли, ногтей никаких нет, чтобы нигде нам ничего не поцарапать и не повредить. И начинаем проходить орбиту по периметру. Вот Начинаем сверху. И если вы можете туда продвинуть пальчик, вот настолько, он у меня прям заходит, и у вас тоже должен проходить свободно, значит, вы начинаете прощупывать. Так, и двигаетесь к наружу, И обращаете внимание, двигается глазик, двигается глазик. И сравниваете левый и правый глазики. И так проходите, не бойтесь, можно туда задвинуть, прям можно кончик пальчика продвинуть туда. Глазное яблоко имеет такой ход, оно должно быть везде подвижное. И левый глаз должен быть такой же, как правый. Вот здесь в процессе этого ощупывания вы можете найти места, где он плохо двигается, глаз. Значит, это будет место затянутости мышц, о которых мы с вами сказали. Мышцы на самом деле большие, есть несколько больших групп мышц, вот, которые позволяют нам двигать глазом. Вот их состояние вы при самодиагностике и определяете. После того, как мы с вами поняли, и нанесли даже на циферблат точечки, где у нас левый, два циферблата распечатаете, и нанесете, где у вас есть подвижность хорошая, а где ограничена, Плюсики и минусы можно поставить. Вот так понять, куда он у вас двигается, а куда нет. Это значит, что те места, где есть слабость, и будут объектом нашего первого воздействия. Это немного странно звучит, и в этом есть некий парадокс. Но это есть также принцип метода, когда мы воздействуем на слабое звено, мы никогда не тренируем сильное. Вот здесь нужно очень внимательно послушать. Сильное звено, оно и так сильное, нам его тренировать не нужно. Наша с вами нагрузка полностью идет на слабое. Так вот, в результате самодиагностики вы увидите места, где глазное яблоко слишком подвижно, есть такие вот как бы пустоты, а есть точки, где оно как бы припаяно. Есть в, это, в этот момент надо также обратить внимание, где есть болезненность, где есть напряжение, даже может быть такая очень высокая чувствительность, если вы где-то вот трогаете, а, а чувствительность высокая. Вот в данном случае нужно, во-первых, понять, какая ситуация с левым глазом и с правым. У них будут отличия однозначно. Так вы для себя должны их зафиксировать. Если вам удобнее, вы можете два циферблата таких распечатать и на них зафиксировать, где болит, где напряжено, где зажато, а где есть пустота. И вам это поможет еще раз пересмотреть и зафиксировать все правильно. Теперь обязательно нужно обратить внимание на то, что мы будем все делать наоборот. Будем тренировать и воздействовать не на ту точку, которая болит, и не на ту, где повышенная чувствительность, а именно на ту, которая не болит и та, которая проваливается слабая и мягкая, хотя, казалось бы, нужно... На, тренировать и, и давить и там воздействовать на то, где, где вот больно. Нет, там, где больно, оно зажато. Нам нужно восстановить баланс, и для этого мы должны воздействовать ровно в противоположной стороне от того, где болит. Вот. Это тоже принцип, на котором построен метод. Мы всегда тренируем слабое звено. И цель самодиагностики, еще раз подчеркну, выявить вот это слабое звено. Оно как раз противоположно тому, которое болит. Подчеркнем еще раз, что болит то, где есть напряжение. Это те мышцы, которые под, под повышенным напряжением находятся. Почему? Потому что слабое звено, антагонист, не работает как нужно. И вот именно поэтому слабое звено не там, где болит, а напротив. Соответственно, мы должны накачать ту мышцу, которая плохо работает, снять нагрузку с той мышцы, которая болит, и таким образом устранить эту проблему. Давайте вернемся к нашему циферблату. Вот В контексте того, что мы с вами до сих пор услышали и поняли, получается, что у мышцы, которая располагается здесь, антагонист будет здесь. У мышцы, которая располагается здесь, антагонист будет здесь. И так далее. Если здесь у вас напряжение, слабое будет здесь. Если здесь напряжение, слабое будет здесь. Таким образом, когда вы возьмете два циферблата на каждый глазик, отметите правый, левый, и себе поставите красные точки, там, где есть напряжение и боль, и синенькие, там, где есть слабость и некая пустота. Если вы внимательно отследите, вы даже можете и на ощупь найти эту тенденцию. Вот здесь, если болит и напряжено, ровно напротив проваливается и слишком отстоит. То есть это будет ваша такая диагностическая карта на начало курса по укреплению зрения.